Привет! Сегодня мы будем поговорить про такое понятие как LTV клиента. Что это такое? В переводе с английского это lifetime value клиента. По-русски ценность на протяжении времени вашего клиента. Сегодня я вам расскажу, почему это важно учитывать и каким образом на этот показатель нужно смотреть, когда мы идем в рекламу. Если вы начинающий маркетолог, начинающий предприниматель или же начинающий таргетолог, то смотрите это видео до конца, потому что вам будет очень полезно. А мы начинаем. Итак, есть очень много бизнесов, которые обслуживают своих клиентов на протяжении долгого времени. Туда входит практически вся бьюти-индустрия, то есть маникюры, педикюры, косметологи. А, парикмахеры и так далее, и так далее, массажисты и все остальное с этой бьюти-сферой связано. А, например, клининговые компании, которые предоставляют услуги на каждонедельной основе, когда к вам каждую неделю приходят а, клининговая компания убирают. Те же самые рестораны, суши, которые предлагают доставку, и, и, у, вас, и, и у вас есть а, клиенты, которые с вами очень давно, потому что вы делаете вкусные суши, и вам, в принципе, в целом не изменяют. Вот для всех этих бизнесов LTV клиента очень важно, потому что вы получаете клиента в свой бизнес один раз, и потом а, зарабатываете с этого клиента много-много а, денег. А, это работает в целом, но а, на этом канале мы практически всегда говорим про рекламу, и в каком контексте LTV клиента важно, если вы запускаете рекламу. И большой момент, который я забыла сказать про LTV клиента. Для того, чтобы получить клиента на долгосрочной основе, вы что должны сделать? Вы в первую очередь должны при первом обслуживании обслужить клиента так, чтобы он с вами остался. И тут мы говорим про ваш бизнес, что ваш бизнес должен быть крутой, качественный и предоставлять высокий уровень сервиса. Неважно, что вы делаете, вы маникюр, вы клининговая компания или вы суши, у вас все должно быть на высоте для того, чтобы этот... Клиент, которого вы привлекли один раз, остался с вами надолго. Итак, когда мы говорим про рекламу, мы, вы пришли в рекламу, вы начинаете а, откручивать ваш рекламный бюджет, вы провели тесты, а, неважно, кстати, оставлю здесь ссылочку про то, почему а, тесты в рекламе очень важны, а, и еще чуть позже оставлю ссылочку по поводу того, как продвигать бьюти-сферу а, в Instagram. Возможно, вам это тоже видео будет полезно. Вы пошли в рекламу и вы начинаете откручивать ваш рекламный бюджет, может быть такое, сейчас буду говорить образно цифры, да, что для привлечения одного клиента в сферу маникюра вы потратили 14 евро сейчас вымышленные цифры, да, не про что, не, не надо к, к чему это привязывать, но вы потратили на привлечение одного клиента э, 14 евро, а маникюр у вас стоит 16 евро, и когда вы смотрите на окупаемость своей рекламы, вам может показаться, что э, она сработала очень-очень-очень плохо, но зная, что э, этот клиент останется с вами надолго, но есть такая статистика, что в бьюти-сфере люди остаются с, с мастерами своими примерно на протяжении двух лет, да, то есть поэтому, получив клиентов свой бизнес на маникюр э, на 16 евро, заплатив за это 14, э, получив прибыль в 2 евро, э, вы получаете клиента на два года, и за два года вам этот клиент принесет э, 384 евро откуда мы взяли эту цифру мы э, 24 месяца помножили на 16 евро вот э, и вот этого многие очень не понимают, то есть как бы, когда мы привлекаем клиента первый раз в свой бизнес, не нужно смотреть сразу на окупаемость вашей рекламы, потому что она может э, быть в ноль абсолютно, то есть вы, возможно, на привлечение своего первого клиента потратите ровно столько денег, сколько он вам первый раз заплатит за услугу, за сделку или еще что-то, да. Но э, мы должны всегда брать внимание LTV клиента, потому что если вы хорошо с ним э, проработали, то он с вами останется. И ä, понятное дело, что если вы бизнес так себешненький, и, и у вас сервис ä, плохой, то, конечно, вам это будет очень невыгодно, потому что вам нужно будет каждый раз ä, тратить много денег на привлечение вот этого первого клиента. Но если вы хорошо отработали, то вы получили клиента потом надолго. И вот таким вот образом, может быть, можете вообще, в принципе, вкладываться в рекламу ä, только вот какими-то этапами. Да? То есть один раз сложились реклама, получили какой-то пол своих клиентов они стали постоянными они вас все время с вами обслуживают у вас времени нету на других клиентов то есть если это какие-то физические услуги которые вы оказываете для этого нужны прям человека часы да такое тоже может быть и вот вся вот этот бьюти сфера она туда подпадает поэтому это вам нужно всегда брать во внимание следить за этим и не расстраиваться когда окупаемость вашей рекламы на первом этапе она плохая потому что вы всегда всегда должны думать о том что сколько вы денег сможете поиметь с вашего клиента где-то когда-то в будущем и что я вам хочу еще раз отметить и поставить на этом акцент чтобы вы это точно запомнили что не бойтесь никогда привлекать первого своего клиента себе в ноль или даже немножко в минус потому что это вам окупится и будьте честны со своими клиентами работаете на славу, работайте на узнаваемость, работаете для своих клиентов, и тогда клиенты с вами будут оставаться надолго и не будут вам изменять. По себе могу сказать, что мы опробовали с мужем очень-очень-очень много разных сушниц, и мы сейчас остановились на одной, и уже под порядка полугода мы заказываем только у них, потому что даже, может быть, они чуть-чуть дороже, но у них очень вкусные суши и качество, Хорошие. И иногда а, за какой-то хороший сервис люди абсолютно готовы переплачивать и абсолютно не готовы а, где-то за более дешевую цену пробовать что-то, в чем они смогут быть потом не уверены. Поэтому на себе знаю, что это работает, а, поэтому будьте крутыми специалистами, будьте крутыми предпринимателями, и будет вам счастье. А мы на сегодня заканчиваем. Напишите, кстати, в комментариях, есть ли в вашем бизнесе вот такое понятие, как LTV клиента, обращаете ли вы на это внимание, сколько в вашем бизнесе примерно клиент проводит времени. То есть это всегда одноразовые покупки, или клиенты с вами остаются надолго. Напишите мне, это будет интересно, и поставьте пожалуйста лайк, если вам это видео понравилось. А мы прощаемся. До скорых встреч. Всем пока.